Всем привет! Вы на телеканале Дыковка ТВ! И сегодня у нас обзор на половину моих игрушек My Little Pony Давайте начинать! Давайте начнем вот с вот этих пони больших Ну, средних Первая моя поняшка была Ой, сейчас, пожалуйста. Моя первая поняшка была Fluttershy Вот такая забавная пони, пегасиха Вот, это Fluttershy у него отметка 3 бабочки, она <смех> шла, ну, то есть, она у меня шла с таким <смех> браслетиком еще одним и маской, но она у меня очень старая, как она у меня очень первая и очень старая, а, у меня колечко одно потерялось, ну, сразу говорю, если хотите узнать, какое было колечко, вы в магазине можете найти набор принцесс Кляденс и Флёри Харт, и там вот у Кейденс такое колечко. Вот такой же был у Флаттер Еще у нее была маска. Но, к сожалению, за годами все теряется у меня. Ну и я запила косичку. Вот такая пони красивая. Очень качественная. Старенькая. Вторая моя пони, которая у меня появилась, это Пинки Пай. Вот такая поняша Пинки Пай. Она земная пони. Очень красивая жизнерадостная пони, как вы если смотрели мультик, должны знать, что она очень любит э -э праздники всякие там ну, вы поняли, она очень красивая но она была еще с расчесочкой, но <coughs> она у меня где-то тут лежит, я не помню, ну вроде потерялась но, как я еще буду вторую часть обзора вести про этих пони, ну, когда найду все вы можете посмотреть, как это все будет выглядеть, ну, вот кроме Флоттерша, это и Э, как это называется? Маски. А колечко постараюсь найти. Вот такая красивая. Пинки Пай. Так, а вторая у меня... Ой, извините, третья пони у меня появилась вот эта. Apple Jack, э, э, Вот такая красивая. С таким ободком, который снимается. И можно, например, вот на Фладшир. На нацепить его. Ой, ну, давайте на наш хазик нацепим все же. Э, вот такой красивый это, <кхм> назвать, ободок. Ну, вот такой красивый. А, отметку у нее три яблочка. Это тоже земная пони очень красивая. Вот видите, вот такое сердечко тут. Это такое сердечко специально, чтобы играть в приложение Мальто Пони. Вот, да. вот такое. В маркете можно найти, или у вас другой способ, чтобы найти игру. А потом четвертая вроде моя пони. Это появилась. Ой, пиздите, секундочку. У меня вот этот Вайлайт Спаркл, у меня был на неё обзор на моём канале. Так, вот давайте же откроем. Ой, ну давайте. Кстати, для информации, м -м, дверца открывается только с вот этой стороны. Давайте я вам покажу. Вот так вот подталкиваем чуть-чуть дверцу. Вот она открывается. Вот с этой стороны я пробовала, к сожалению, она не открывается. Вот такая вот безопасная дверца, чтобы, например, по ней ваш не упала при езде. Ну, при езде. Кстати, я не знаю, если у вас есть такая карета, или если вы хотите ее приобрести, она очень хорошая, пони тоже хорошая, но вы на вот это не смотрите, оранжевый, ой, фиолетовый алмазик, это я налепила пластилина, можете сами налепить, конечно, э, вот это косичка. Кстати, у меня сейчас все пони заплетены в косички. Ну вот, вот эти. Вы можете мне в комментариях написать, хорошие ли прически у меня им косички, или сделать какие-нибудь хвостики. Хорошо? Напишите мне в комментарии. Так. А вот такая вершинка крутится вот с такими штучками, ну, книжечкой. А вот такими искриками двумя. Сейчас. Вот. и короны их можно лепить куда хочешь На этот здесь вот такие зацепки вот такие зацепочки вот такие. <клес> Если так эм, я вроде бы попробовала засунуть тут целых четыре пони у меня так получалось Ой, вот, раз там. Ну, это только они сожмутся все, конечно же. Ну, или даже пять, минимум. Я не знаю, там два вот сюда как раз можно. Ой, не падай, Applejack подводишь меня. Подводишь. Вот там три можно вот так вот. Ну, я не знаю, как у меня получалось, но давайте потом. Потом, потом, потом. Все это сделаем. Ну, короче, вот такая красивая поня. Корона у нее съемная. Ой, простите, сейчас. Вот такая съемная корона, очень красивая. А вы ее уже видели сейчас я поставлю ее немножко. Так. поставлю на место. и моя последняя на этот момент пунь появилась на неделю назад я не понял вы видели обзор rainbow Дэш. кто не понимает это радуга дэш очень красивый пунь ей очень довольна как раз она из такой же коллекции как и apple jack у них у двоих сейчас. вот такие ободки это у rainbow Дэш. Это у Apple Jack. Так, давайте Jack нашу поставим. У меня при нее уже был обзор. Так, ну вот такая красивая бадок. Она у нас Пегасиха. А отметочка у нее вот такая молния. И тоже для приложения такое сердечко вот игровое. Там надо приложить. <клево> так, обзор я пор не закончил. Так, давайте придем вот к такому обзору вот таких вот понях. Хотя нет, давайте вот к этим. Эти, потому что они средние у меня такие. А, моя, во-первых, первая пони, ну, я буду вот так по порядку идти. Это вот Apple Jack. Такая же Apple Jack, Ну, сходство у них а, большой. Только это мелкие фигурки. Вот такой же, и такие же яблочки. О, очень, видите, маленькие яблочки. Вот такая красавица. Кстати, прокрашена очень хорошо. Я ее отдельно покупала. Вот такие в коробочках. Продается в детском мире. Можете найти. Вот Давайте постоянно ее. Красавица вот эту пони, к сожалению, у меня карточки не осталось. У меня огромная проблема с такими понями. У меня все терялось раньше. А вы можете, пожалуйста, написать, как в комментариях вот эту пони зовут? Я ее могу... Вот такую, смотрите, вот такая пони. Отметочка у нее пирожок, такой беленькая, такая красивая единорожка. Похоже на Twilight Sparkle. Смотрите она очень красивая, пожалуйста, напишите мне, если у вас есть такая возможность, как ее зовут. потом мистер Капкейк. вот, вот он, смотрите какой красивый пони. сейчас у, -у, -у. у него снимается шапочка и одевается, но я сейчас не буду, а то она у меня просто, знаете, сейчас слетится. костюмчик также снимается, вот тут такие цепучки специальные есть, которые цепляются, ну отметку у него три таких пирожка. Ну, и не падай пожалуйста вот такая пони если честно я тоже не знаю вот как ее зовут вот раньше слышал сейчас не знаю пожалуйста напишите тоже в комментариях как ее зовут если что цвет у него не такой естественный то я ее покрасила к сожалению она у меня такая так у нее такой фи... Ой, извините. Да, фиолетовый окрас у нее такой а, вот такая отметочка парашютик Гриба, пожалуйста, напишите, как ее зовут, если у вас есть возможность. Потом, ой, э, вот такая поняша, похожая на нее, этот пони, который он напишет в комментариях. Rainbow Dash, моя, ну, вторая по-любимости пони, очень быстрая, красивая, хорошо прокрашена. Вот у нее отметочка молния, красивая. Вот это, ой, По-русски по ее зовут э яблочный, э там, не помню, Каблер, вроде каблер, яблочный каблер, я точно не помню, а, ну вроде яблочный каблер, сейчас, да, яблочный каблер, ой, извините, сейчас, секундочку, это понятно, так зовут, сейчас, яблочный каблер, это очень красивая поняша, качественная у него тут такой пирожок, ну каблер, наверное, я не знаю. А вот этого пони у меня он новый появился. Ой, ой, ой, ой, ой. Вот он из коллекции, как раз он тоже новый, но карточка тоже потерялась. А, вот это поняху, пани, э, ну этот мальчик, его зовут э, Рояль Риф. Рояль Риф. В мульске он тоже иногда мелькал, он, там вот перевод такой его, что он делает. Представьте, заворожение. Вот это, тут есть вот коллекция всех этих поняш. Сейчас они продаются, вот такие пакетики. Я видела только в кораблике и в детском мире вот они такие продаются. Вот красивые, ой, сейчас. Такие красивые пони, они мне очень нравятся. Такие миленькие, хорошенькие. Так, вот это миссис Капкик. Она у меня в одежке такой, чуть разостегнута. Вы видели, наверное, когда я снимала видео там при покупке вот этих пони, всякие ролики, она была там. Ну, и некоторые из этих пони. Я, может быть, еще сниму. Так. И, пожалуйста, еще напишите, как зовут вот эту пони. Честное слово, я забываю, как ее зовут. Вот такая понька красивая. Фиолетового цвета, грибы у нее такая нежно-розовая. И вот отметка две ромашки, вроде, вот такие вот. Вот такая ромашка. Одна большая, и другая маленькая стебелечка идет. Вот такая красивая пони. Зим... Тоже земная пони. Вот это моя искорка. У меня во, всей коллекциях, во всех коллекциях есть искорка. Только в некоторых она ну, вот такая. Отметка ее, вот эти искорки. Она сама вот такая прозрачная на солнце. ну там Или под лампой, я не знаю. Красивый единорог. Вот это пони Pie Самый веселый и, как бы это ну, уже радостная пони. Вот это красиво пони. Отметка ее, как видите, три шарка, Очень красиво, хорошо прокрашена. Давайте дальше. Вот эти пони из чупа-чупсов у меня. Раньше была такая коллекция. Так, давайте приступим. У меня была, у меня, то есть такая есть вот пинки-пай. Шайнинг армор, вроде бы. Вот это такой понях. Его сестричка как раз это как, искорка. Принцесса Луна. Принцесса... Ой. Принцесса Селистия. Такая вот. И Флоттершай. Только она чуть-чуть без крыльев у меня. Сломанная чуть-чуть. И Рейбол Дэш. Остальную я коллекцию, к сожалению, собрала. У меня не хватило времени. Так. И всем пока. Вы были на телеканале Тыковка Тв. С, э, всем пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, э, пишите в комментариях. Все же какие? Вот как вот эту пони зовут. Как вот эту пони зовут? И как эту пони зовут? Напишите мне в комментариях. Всем пока, до новых встреч. Э, ждите вторую часть. обзора моих пони. Всем пока. Всем пока. Пока-пока.